Я очень люблю цукат. И вот решила попробовать сварить из апельсиновых корок мое любимое лакомство. Будем надеяться, что у меня получится. Рецепта нет. Методом проб и ошибок. Поехали. Очистила три апельсинки. Апельсинки съела. А кожицу от них положила в кастрюльку и замочила пока что в воде и поставила один раз прокипятиться я знаю что варить надо несколько раз сахар добавлю во вторую в третью варку посмотрим как это все получится ну вот один раз сварила теперь насыпаем сахара не знаю сколько так на глаз. И проварим еще с сахаром. Вот такое варенье у меня получилось после третьей варки. Немножечко подгорел один кусочек. Сейчас я его съем. М -м -м. Вкусняшка. И вот когда оно подсохнет, будут очень вкусные цукаты. Давно я не делала такую вкуснятину ну вот из трех кожурок апельсинов у меня получилась вазочка с апельсиновым вареньем или цукаты как я их называю красота буду пить чай дней 10 с этим вареньем